Был трудный бой, все нынче, как с просунку. И только не могу себе простить, Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл вас спросить. Лет десяти, двенадцати, бедовый, Из тех, что говоря, у детей,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 Мы прорвались к площади вперед, а он гвоздит, не выглядит из башен, и черт ему поймет, откуда вьет. Тут угадай-ка, за таким домишком примастился. Столько всяких дыр, и вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они а вот там, в саду. Да где же, где? А дайте поеду на танки с вами, прямо приеду. Ну что ж, бой не ждет. влезать сюда, дружище. И вот мы катим к месту четвером. Стоит поднижка. Мимо пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. из с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый. Жирный чернозем. Я вытер пот, Душила гарь и копать От дома к дому шел большой пожар. И помню я сказал, Спасибо, хлопец, И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, Все нынче, Как с И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл спросить.